Когда я услышал, у меня сердце радостью облилось. Я понял, что это то, что мне в жизни не хватает такого понимания. Это талмут. Учение Божие употребляется в воде, уподобляется воде. Как вода, оставляя высоты, скопляется в низинах, так и учение Божие воспринимается только людьми скромными. Тоже толкнут. Итак, победа над горем и отчаянием. В чем заключается победа? Сейчас многие люди находятся в отчаянии. В чем победа заключается? Какие выводы из этого обсуждения мы сделали? Давайте закрепим результаты. Это важная для нас тема. Не только сама истина дает уверенность, но если человек ищет ее, идет в правильном настроении, в сердце сразу возникает покой. Если ты хочешь покоя в сердце, ты хочешь, чтобы все было хорошо, иди к истине. А если ты идешь не к истине, страсти разгораются. Если уже у тебя, тебе Украина уже и по ночам снится начинает, это значит, что ты к истине не идешь в своем понимании ситуации. Истина означает, что ты идешь к Богу. Когда человек идет к святости, к мудрости, начинает думать не о том, что жалит его сейчас, а о том, что выше этого, он побеждает ход времени. Я вам сейчас для закрепления темы интересную вещь расскажу. Я по утрам делаю такую гимнастику интересную. Я делаю хатха-йогу, упражнение хатха-йогу, но необычным образом. То есть я, каждое упражнение, надо дышать в это время. Я перестал дышать, потому что я не могу дышать, мне время жалко. Я молюсь. Делаю упражнение йоги и молюсь в это время. И я забываю про тело. И тело, когда оно в одном положении находится долго, там, допустим, поза свечи 10 минут, 15, что происходит? Сначала не хочется в этом положении находиться, означает каналы пробиваются. Потом дальше чувствуешь, что можешь в этом положении находиться, потом начинаешь чувствовать, что тело затекает потом начинаешь чувствовать постепенное облегчение, потом начинаешь чувствовать легкость в теле, и потом все тело расслабляется. И в тот момент, когда тело расслабляется, ты можешь понять, насколько твой организм здоров или болен. Что это значит? Это значит, что ты увидел ход времени внутри твоего организма. Когда человек способен... В результате терпения и молитвы, постепенно, сначала... Так ты не чувствуешь свое тело, ты занят делами. Сколько там болезней, мы не знаем. Если ты начал входить в ситуацию, это же всегда трудно. Ты входишь в ситуацию своего тела. А? а да, спасибо спасибо, опять ведь я старею. Или вы стареете, я не знаю. Кто-то из нас стареет. Кто-то Кто из нас стареет. чего что, вопереду, видно. Не, я не могу вот так сидеть. Давайте вот так лучше. Вот так. Спасибо вам. Он всегда заботится о меня здесь, в этом зале. Уже много лет мы с ним стареем. Спасибо вам. Итак, нормально, да? Вот сейчас я, видите, я так, так нормально, да? Слушай, я не такой старый еще. Так, хорошо. Стареет точно. На чем мы остановились? Давайте вспомним. Ход времени — это очень важная тема. Я сейчас размышляю в последнее время об этом. Смотрите, интересная вещь, когда человек, ну, это оказывается, есть тело, да? Вот, допустим, ты не знаешь, вот, ты не знаешь, тело больное или здоровое, ты просто о нем не думаешь. Но знать-то надо, потому что оно же может загнуться, оно может вообще, ты можешь вообще из него вылететь. Это серьезная штука тела, с ним надо что-то делать. И вот эти упражнения, которые я делаю, где-то час в день. Но я не думаю об упражнениях, я просто молюсь в это время, в разных непонятных для себя положениях тела. Они дают возможность контролировать ход времени в теле, потому что когда я это делаю, я четко знаю, где опасность. И там просто больше времени уделяю этому положению тела. Понимаете, о чем я говорю? В какой-то момент энергия настолько начинает ясно двигаться в теле, что понятно, где время разрушает тело, а где еще не сильно разрушает. Понятная система, да? Точно так же в других вопросах жизни. Допустим, трудности пошли в семейной жизни. Что мы делаем? Мы начинаем молиться, застывая в отношениях. Тебе все равно придется думать об отношениях. Ну хорошо, начни думать о святом человеке и застынь в этих отношениях. Пускай твои мысли будут закреплены в отношениях. Но ты думай о святом человеке при этом. Первое, не хочется об этом думать. Второе, могу думать спокойно об отношениях. Третье, что происходит? Чувствую, смогу, справлюсь с этим совсем. Четвертое. Пошла работа, пошло ощущение, что все будет хорошо. Пятое. Дальше движемся вперед. В сердце победы наступило. Шестое. Увидел объем работы, увидел влияние судьбы. Почему так все происходит у меня в отношениях? Потому что так действует время, нас сейчас напрягло. Видите, когда человек в молитве, не уходя от ситуации, мы в голову в песок не засовываем, мы видим, что происходит сейчас в мире, не уходим от ситуации, мы просто погружаемся в отношения со святостью. Следующий этап какой? Увеличение понимания, что происходит, накопление трудностей в сердце. Ощущение ситуации становится очень ярким, болезненным. Дальше постепенно она начинает преодолеваться в молитве, потом еще больше, потом раз ты начинаешь побеждать ситуацию, и потом раз ты понял ход времени, понял, что сейчас идут испытания. Когда ты это все понял, эти испытания тебя уже не касаются, потому что ты стоишь в стороне. Твоя судьба не будет затронута этими вещами, потому что ты имеешь знание, что происходит. Знание освобождает от страданий. Система ясна. Не только сама истина дает уверенность, но также и одно искание ее дает покой. Когда человек движется в правильном направлении, его сердце успокаивается, он отстраняется от ситуации, и в конечном счете он разбирается во всем, что происходит. Это можно сделать только с помощью святости, потому что в этом мире действуют две энергии. Первая энергия — времени, которая разрушает нашу жизнь. Время всегда напрягает в разных направлениях. Вторая энергия — тоже времени, но духовного времени. Есть материальное время, которое нас напрягает, есть духовное время, которое что делает? Духовное время освобождает от напряжения. Духовное время оно приносит счастье, а материальное время приносит трудности. Материальное время действует на нас, хотим мы или нет, потому что мы находимся в материальном мире. А духовное время начинает на нас действовать, если бы мы выбрали такую жизнь. Это наша свобода выбора. Наша свобода выбора не в том, занимать чью позицию, Россия или Украина. Наша свобода выбора заключается в том, чтобы научиться... Понять ход времени, принять его и полюбить все, что происходит. Полюбить все, что происходит. Полюбить означает понимать все, что, все это понимать, принимать, уважать, ценить и правильно, спокойно относиться. Это тяжело, но это то, что надо делать. Понимать, что время пришло экзамены сдавать. Это нас лично касается просто всех людей на семье. Второе, что нужно понимать, что есть души, они все хорошие, но боль заставляет нас считать друг друга врагами. Следующее, что нужно понять, это то, что мы не избежим этого всего. То есть сейчас будет возрастать проблема, напряженность будет возрастать, и нам придется научиться это делать. Мы не сможем в голову песок засунуть, нам придется любить всех. И свой народ, и свое правительство, и народ Украины, и его правительство придется все это полюбить. И тогда наступит мир. Выбор народов придется полюбить, и своего, и чужого. И тогда наступит мир. Уважение между народами. Смотрите, это не просто путь. Это сколько надо проделать усилий, чтобы прийти к этому ко всему. Так или нет? Объем работы почувствовал, сейчас. как напряглись немножко, это нормально. Движемся дальше. Смотрите, интересно, что происходит продолжение темы. Так Лев Толстой строит свои вот эти вот высказания, продолжается тема. Когда определился взгляд на вещи, то будет приобретено знание. Когда приобретено знание, то воля будет стремиться к правильным вещам, к правде. Когда стремление воли удовлетворено, то сердце делается добрым.... Добрым означает «нет врагов», «нет врагов». Когда сердце делается добрым, то будет, то будет приобретен нравственный, истинный взгляд на вещи. Ведущих добродетели. Добродетели это то, что сердце делает большим, широким, большой души человек. Добродетельный человек, большой души человека, широких взглядов, широкой души, признак правильного движения вперед. Конфуции. Больше из вас да будет вам слуга. В трудную минуту жизни нужен старший. Человек, как победить судьбу, только с помощью старшего. Где найти старшего, где найти святого человека, на кого медитацию или молитву свою направить? Только на того, кто является слугой. Слуга очень смиренный человек, очень простой, скромный. который не выделяется, не выделяет себя, он выделяется знание, но себя не выделяет, понимаете? Нужен старший в жизни обязательно в тяжелую ситуацию, нужен ста без старшего невозможно выжить, потому что ум смущается ходом времени. И вот дальше э, Евангелие дает определение, четкий критерий. Как найти старшего? Больше будет, больше из вас да будет вам, вам именно, даже вам слуга. Не просто слуга в жизни, он вам будет слуга. Один духовный учитель, которого я очень уважаю, это не мой духовный учитель, но тот, которым я поклоняюсь, также наставник, святой человек. Он когда давал духовное посвящение своим ученикам, он когда им дал духовное посвящение он потом, когда им все наставления дал, вот так руки сложил и говорит, а теперь скажите, как я могу вам служить. Выполнил свой долг перед ними, дал им посвящение, наставление, потом скажите, как я могу вам служить. Вот она квалификация. «Ибо кто возвышает тебя, тут унижен будет, а кто унижает себя, тут возвысится». Часть друзей твоих порицает тебя, часть хвалит. Нужны друзья в трудное время жизни. Как и найти друзей? Приближайся к тем, кто относится к тебе строго, кто порицает и, и удаляйся от тот, от возволяющих. Надо дружить не с теми, кто тебя не любит, а с теми, кто тебя любит. Но любовь у них строгая, означает развитая. Понятно, да? Строгое означает с принципами, что человек настолько тебя любит, что он подходит тебе и говорит тебе правду. Это признак любви, это не признак а, ненависти. Учение Божие уподобляется в воде. Как вода, оставляя высоты, скапливается в низинах, так и учение Божие воспринимается только людьми скромными. Не надо из себя делать пуп земли. Означает, ну я и так все знаю, черт кого-то слушать? Ну, давай пробуй немножечко как-то так вот, чуть-чуть. Ну, слушать же придется. Если человек не хочет слушать голос истины в спокойной обстановке, то тогда жена орет ему правду во время скандала. Скандал это что такое? Два человека кричат правду друг от друга со всей силы. Потому что по-другому не слышат. <свят> Они оба не слышат, и поэтому все вот. со всей силы. Ну такая скотина. Со всей силы пытаются, он гипертрофирует, но может быть не такая скотина, ну чуть-чуть скотина как бы, но не такая вот прям совсем. Но он не понимает об этом, и надо ему донести, и надо так расширить что приуличить, чтобы хотя бы в этих размерах он понял, ну все равно не понимаю. А-а-а, критит. Жена, когда не помогает, дальше уже будет правду говорить, кто? Прокурор. Десять лет лишения свободы. Правда такая. Ты можешь, конечно, делать вид, что этого нет, но это есть. Надо быть скромным. Скромным означает способность слушать. Квалификация скромности, смирения. Смирение — это скромность, которая проявляется вовне. А смирение, которое проявляется внутри, — это скромность. Скромность — это по отношению к себе, а смирение — по отношению к другим. Понятно? Да, это одно и то же качество, оно просто работает в разных направлениях. Скромный человек — как Нет, это не рисуется, а смиренный человек, он э, пытается служить другим, он пытается другим, как перед другими, свою волю подчинить другим людям, это смирение. Есть какие-то вопросы? Тема вот сегодняшняя, наша сейчас актуальна. Мы должны стать скромными. Сильный народ — это скромный народ. Да? А есть, ой, извините, пожалуйста, а у нас есть микрофончик еще один? Организатором лекции вопрос. Один микрофончик еще. А тогда громче, девушка. У девушек обычно тихий голос. Но звонкий. Звонче, да. О, есть микрофон. А, теперь вы дали микрофон, теперь надо еще сделать так, чтобы она в него заговорила. Нет. Я согласен. Когда надо громче говорить. Вот смотрите, вы сейчас чем занимаетесь? Да. Вот сейчас я объясню, чем вы занимаетесь. Мы сейчас решили, что чили это не главное в нашей жизни, и мы уже отвлеклись от чили, потому что чтобы операция прошла успешной. Нужно не думать о Чили. Я провел эксперимент такой, у меня вот здесь был панориций на руке. Я решил прооперировать его без наркоза, убедил хирурга, что мне будут резать без наркоза. Цель, чтобы резали без наркоза, человек должен такую, такой настрой себе дать, чтобы он смог победить боль, которая находится в руке. Я нашел такой настрой, это отношение с Богом, он привлек в себя внимание больше, чем к руке, но также я получил реализацию, что больше без наркоза я по не буду. Тоже такой опыт я приобрел, то есть я смог выдержать, мне все сделали, но также я понял, что я больше не буду повторять подвиг Матросова, и я предлагаю вам сейчас не повторять подвиг Макросов. Мы уже отвлеклись от панориции. Зачем-то нас туда опять втягивать. В зону боли. Вы поняли, о чем какой мой ответ или нет? Спасибо вам за понимание. Мы сейчас хотим мира. Мы ни в чем не разбираемся. Потому что, смотрите, между мужем и женой как происходит, как сделать так, чтобы семья сохранилась. Когда мужчина и женщина встречаются, им надо что? Им нужен мир, да? Мир означает, что они о погоде должны друг с другом просто поговорить. А сегодня, смотри, какая погода. Птички поют. А она жене, жена мужу говорит: погода-то хорошая. И опять фанарицы, да? Опять фанарицы. но. но. А -а -а -а. Так это не я, виноват, а ты! Понеслась. Мы сейчас с вами разбираемся, кто хуже, кто лучше, да? Или мы просто уходим от панорица? Мы говорим о мире, так? Вы поняли, в чем выход? Выход в том, что перестать об этом думать. А это возможно, то, что если ваше сознание возвысится, если вы начнете молитву, духовную жизнь. Это можно, и если вы сейчас от меня это переймёте, я по 6 часов в день молился, в предыдущие дни целый месяц, по 6, по 7, по 8. О, смотри, какой хороший вопрос, мой хороший. Что делать, если хочется молиться и не хватает чего? Любви не хватает. Это нормально, мне тоже не хватает. Я каждый день, когда начинаю молиться, мне тоже не хватает. Я сажусь, и первая мысль. Ну, Все-таки кто же козлы, украинцы или русские? Первая мысль возникает в голове. -то. Перед молитвой. Самое первое, обычное. А потом, дальше идет поклонение наставнику. Ничего не хватает. Но я просто начинают действовать, делать идти в этом направлении. Вот, допустим, женщина рожает, и все женщины знают, что во время родов возникает момент такой, когда мысль такая возникает, блин, наверное, не рожу. Ну, есть варианты какие-то, нет? Вариантов-то нет ей, ей надо дальше рожать. И акушерка это знает, она говорит, ну ты слушай, давай это... Давай рожать дальше будем, <смех> слушай, моя хорошая, ну, у нас нет вариантов. <смех> вот. так и здесь тоже вариантов-то нет. Или тебя придушат, энергия времени придушит, и у тебя просто мозги будут кипеть. Мозги просто вскипят от этой темы. Или ты начнешь молитву, начнешь все-таки это делать, несмотря на то, что не хочется, потому что деваться некуда, выхода нет у человека сейчас в таких ситуациях. Надо. Есть у вас простой способ. Вот где девушка я потерял. Ага, вот она. Смотрите, все очень просто. Вот я молился. Вам со мной спокойно? Все, продолжайте. В этом направлении. Вместе со мной прям садитесь, меня вспоминайте и вместе со мной молитесь со мной. Не значит, что вы мне поклоняетесь. Мы просто как друзья. То есть я уже помолился, мне легче стало. Теперь вам должно стать легче. Вы должны просто рядышком это делать. Это не обязательно делать вместе. Скажет, все, Олег Иначе, я теперь с вами буду ездить. И так не получится, потому что жена против. Но есть другой способ, который, кстати, не вызывает возражений ни у кого. Это вспоминать сердце человека и становиться, становиться близким, рядом с ним становиться мой один очень близкий человек, он мне рассказывал, он поклоняется святому человеку в его комнате. Там, вот это поклонение многочасовое устраивает. Он говорит, я чувствую реальное присутствие этой личности, реальное присутствие этой личности. Это, нормально. это не является, что он феномен какой-то, он как это, экстрасенс, феномен, шаман, нет, это обычное явление, вот люди любят друг друга, они чувствуют присутствие постоянно, это обычное дело, это так мы должны жить, но если человек не чувствует присутствие святого человека и при этом кого-то пытается любить или пытается любить другую нацию или другую веру, это невозможно. Любовь всегда возможно только, когда у тебя есть высшее проявление любви, потому что если ты высшее проявление любви почувствовал, то тогда любовь более низшего порядка, она не, не приводит к эксплуатации. Вот допустим, мужчина и женщина тоже ведь искренне сначала влюбляются друг в друга. А потом что это приводит к чему? К эксплуатации. Ты начинаешь заставлять любить себя. Требуешь любви. Все скандалы в семье, ни о чем. Только об одном. Почему ты меня не любишь? Эксплуатация. Но когда человек отношения с высшим устанавливает, то тогда эксплуатация заканчивается. Чтобы установить эти отношения, нужно, чтобы кто-то помог. В этом является суть мудрости которая дает человеку встать на духовный путь только в результате близких отношений. Нужна помощь. Мы должны молитву совершать рядом с кем-то. Нужен чистый, возвышенный человек рядом. Друзья также. Я могу выступать в роли друга. Не могу там в область, ним себе сделать. Друзья нужны, духовные друзья. Я такой эксперимент провел. Я молитву читал и вспомнил своих друзей. Просто начал поклоняться святому человеку, Богу, о Боге думать. Рядом с друзьями. Мне сразу легче стало, сразу, прямо тут же облегчение, тут же силы, понимаете? Человек не может один духовный путем идти, нужна помощь. Услышали меня? Вы сейчас как, все нормально? Спасибо вам большое. Давайте, да? <связывающие> <связывающие> У меня тоже и, чё, и ну, интересно, да? <связывающие> У меня тоже возникает гордость. <связывающие> а я вам отвечу на этот вопрос. Ответ на вопрос я увидел в туалете. Там было написано Мудрость, впечатляю, изучайшая мудрость. Там было написано, каких бы результатов ты не достиг, слей их. А если результаты превзошли, превзошли твои ожидания, воспользуйся ёршиком. Ну, давайте двигаться дальше, у нас пока все смеются, есть несколько объявлений, которые все равно придется сделать. 7 и 8 апреля пройдет лекция Артема Леонова на тему одохотворения жизни, здоровья, работы, семья. Подробности на сайте Центра психологии Ирины Медведевой. Благотворительный фонд пищи жизни это мои близкие друзья, то есть. Жена этого организатора этого фонда это близкая подруга моей жены, ближайшая подруга, а организатор сам очень близкий человек до меня. Те люди кормят бездомных, занимаются поддержкой здорового образа жизни. Подробности можно узнать в фойе. Вот они прислали хорошую информацию. Реклама духовная, она всегда хороша. Так, благотворительный фонд «Пища в жизни» в России за 2013 год. Проведено благотворительных программ 1097. Роздано горячих обедов 122 637. Угощений 47 051. Общее количество благополучателей 159 565 человек. А это все на деньги людей делается. Вот. И всего... И всего, и всего пожертвований было собрано на 12 миллионов 263 тысячи 700 рублей за год. А теперь природа этих людей дальше. Эта природа уже проявляется. Это наш маленький вклад в сотрудничество с государством в оказании помощи и соотечественникам, попавших в тяжелые жизни ситуации, Это скромность. Но это не значит, что я должен быть скромным по отношению к ним. Пожалуйста, помогайте этим людям. Следующий. Позвонил Жданов, он не стал меня беспокоить, он позвонил моему близкому человеку и спросил Олега Геннадьевича, как он относится к ситуации в Украине. Это Георгиев Он не ждал от меня ответа. Типа, не ждал такого ответа, но просто хотел общения. Это удивительная личность. Это необычный человек, очень влиятельный человек. Он по секрету сказать, Всего свету он очень близкие отношения строить с духовником путина и они вместе в свое время открыли проект который называется общее дело Это проект борьбы с пьянством за трезвость борьбы за трезвость в нашей стране и как помочь этому человеку Ждану? Надо просто зайти на сайт, взять, или у нас на сайте, у меня на сайте, скачать лекции, их записать на диск и раздавать. Просто раздавать своим друзьям, знакомым. И это будет реально менять мир, потому что многие люди, слушая его лекции, бросают пить. Кто из вас послушает лекции, бросил пить? Или ваши друзья? Смотрите, взял, видите, здесь даже есть люди. Это вот реально работает. Помогайте этому проекту. Стенд находится в фойе. Сегодня есть еще один у нас организовался в этом году, в тринадцатом году, удивительный проект новый. Благотворительный фонд «Настенька» собирает средства на лечение четырехлетнего уже Джофара, у которого диагноз... Рабдосаркома малого таза это рак костей. Это мужественный, терпеливый малыш перенес уже 13 химиотерапии, планирует еще три процедуры. Ему очень нужна поддержка. Мы просим ваш, вас, неравнодушных людей, помочь мальчику в борьбе с тяжелой болезнью. Я разок в метро, увидел женщину, которая держала плакат. Мой ребенок болен раком. Помогите ему. Я сказал, приезжайте к нам в центр, будете лечиться бесплатно. Тогда мы были в Москве. Она не приехала. Знаете почему? Потому что ей нужны были деньги. Ей нужна была помощь. Вот чтобы избежать таких опасностей, я вам гарантирую, что это вот правда. Что если вы хотите помочь таким людям, вот здесь это, если вы будете делать, это будет правда. Эти деньги пойдут на Все объявления сделаны. Движемся вперед. Победа над горем и отчаянием. Никакое горе так невелико, как велик страх перед ним. Нет никакого горя. Никакого горя. Максимум, что может произойти, мы можем оставить это тело. Но самая большая проблема, которая может быть у нас, — это оставление тела. Теперь у меня к вам вопрос. Кто из вас сможет избежать этой проблемы поднимите тело? Моего духовного учителя спросили в Америке. Почему вы индийское учение прославляете? У вас в Индии смертность выше, чем в Америке. Я мой как учитель, посмотрел на этого человека внимательно. Он такой, как старший, так с любовью. И он говорит, мой дорогой друг, в этом мире у всех смертность одинаковая, сто И тому стало понятно, почему именно это учение. пытался другую точку зрения объяснить. Итак, смотрите, проблема заключается в том, что сама, само оставление тела — это не проблема. Есть три типа оставления тела. Первое — тело оставление тела в благости, когда человек практически не испытывает страданий. Я видел такие уходы, видел и слышал о них. Есть люди, которые уходили и о них не рассказали, а есть те, которых я видел и видел, как это происходит. Человек оставляет тело без трудностей. Я скажу, Ридино, о чем вы говорите? Но это же уже трудность то, что он тело оставил. Нет, это не трудность. Это нормально, обычное дело. В этом мире всем придется оставить тело, если человек с помощью духовной силы принял ход времени тогда он находится в благости. Его психика спокойна. Даже перед лицом тяжел, тяжелейших ситуаций жизни он побеждает. И даже во время оставления тела он спокоен. Потом дальше он идет вверх, на высшие планеты. Там он остается, пребывает в части, продолжает развивать знания и дальше движется вперед. Видите, то есть выбрав правильный путь, человек не имеет проблем. Что такое страх? А страх ⁇ это отсутствие знания. Если человек не знает правильного пути, он в страхе живет. Чем меньше правды в жизни, тем больше страха перед смертью. Люди, которые живут в страсти, оставляют тело в состоянии сильного, очень напряжения и переживания сильно. Они очень сильно мучаются, страдают, переживают. И они отправляются на средние планеты, рождаются опять в мире людей, и опять те же самые экзамены сдают. Люди, которые живут в невежестве, невежество означает все по фене, По барабану, понимаете? Типа у нас нормально все, что ты паришь, мозги. Вот это невежество. То есть невежество означает, что человек не интересуется духовным знанием. Он просто живет как хочет. Спасибо. Итак, люди в невежестве уходят из мира в состоянии бессознательном. И они испытывают жуткие переживания, хоть они в бессознательном состоянии, они потом, когда выходят из тела, они в жутком состоянии оказываются, потому что их тащат в бату, вниз там они испытывают страдания. Кстати, страдания их тело деформируется, тонкое тело деформируется, и они попадают в животные формы жизни сначала. А потом через несколько животных формы жизни попадают опять в человечество. Душа может жить в разных формах жизни. Есть признаки жизни. Вот, допустим, жизнь в дереве. Вы можете попасть в тело дерева или нет? Когда человек спит, он почти в теле дерева находится. Почти деревянная. Вы даже можете, когда просыпаетесь, это почувствовать. Согласны? Да? Веда объясняет, что тело дерева означает просто жизнь во сне, это жизнь во сне, причем в глубоком сне. Душа вообще не просыпается в дереве, она ничего не изображает, не помнит. Причина — сильное желание счастья. Есть два желания. У человека первое желание счастья — отдохнуть. Часть означает отдохнуть. Все, все достали, хочу отдохнуть. Тело дерево. Если сильно хочешь отдохнуть, ближе к этому состоянию. Животная форма жизни это отдых. Некоторые думают, что животная форма жизни это плохо. Нет, это отдых. Неплохо, нехорошо, это отдых. Потому что животным не надо мозгами шевелить. А у них нет разума. Они просто... что? Хорошо. Я, я принимаю вашу точку зрения. То есть вы считаете, что у животных есть разум. Угу. Кто говорит, друг поднимите? для меня старше я просто не знаю что вкладывать в это понятие разум вы наверное говорите о душе, да, животного? давайте да. так так Душа. Это означает, что курочка живая. У нее есть эмоции, она общается с вами, объясняет, что есть трудности. Означает, <смех> что курочка живая. Но разум означает другое. Разум означает более высокую платформу мышления. Если бы курочка начала молиться Богу при виде собаки, тогда это означает, что не сразу. Но интересно знать, что рядом со святым человеком курочка становится разумной. Есть, есть такие хроники, есть такие летописи в Индии. В Индии 500 лет назад жила просто удивительная личность. Шинчита Нимаха Прабу. И эта личность, есть, есть хронологические летописи, записи, когда он шел через лес Джарик Хант, во Вриндаван, святое место, это лес, лес просто дичайший, там никто не ходил. То есть в этом лесу, ну, тигры, дедовитый змеи, тогда еще слоны водились, дикие. Знаете, дикие слоны, это даже не тигры. Я фотку недавно видел, дикий слон в джунглях, Машина просто ехала, он подошел, бочком ее так раз, и она так и укатилась. Машина, люди все ну, просто ее так, чуть-чуть, бачком. Представьте, если бы он ножкой на нее наступил, там же было бы все смятко. Ну, многотонное животное, это реально сила огромная просто. И эти слоны, они когда табуном бегут, у них свадебный сезон, они деревья падают под ногами, там страшные вещи происходят. Вот. И этот, когда святой шел по лесу, то тигры танцевали на задних лапах рядом с ним, а летописи писал его слуга. Он танцевал в духовном трансе. Тигры рядом с ним танцевали. Они не замечали оленей, которые бегали вокруг тоже. Летели птицы светлые. так через он весь лес этот прошел. А когда он подошел к водоему напиться воды, то эти дикие слоны рядом как раз пробегали. И он взял водой на них, сбрызнул вот так. И они начали танцевать, кружиться в танце духовном. Один раз он наступил на тигра. Шел и на дороге не заметил, как лежал тигр, он наступил на него. И тигр такой такой, ну, и поймешь что святой человек Вот, и этот, ну, слуга его, балабадры, он подумал, ну все, теперь конец. И знаете, что произошло дальше? Тот взял просто вот так вот ему по щеке ударил тигру. Говорит, повторяй имена Бога, чего рычешь. Душа проснулась, понимаете? Он настолько сильной духовной силой обладал, что душа проснулась. Тигр на задние лапы встал и начал молиться. Это подтверждает то, что у животных есть разум. Что в присутствии хорошего человека. Например, к алкоголику курочка бы не подбежала жаловаться. Ну то есть животные не могут выбирать, у них нет свободы выбора. Рабузум означает свободу выбора. Они не могут выбрать духовный прогресс. Они идут путем, они просто живут на пару, то есть они просто они просто живут без выбора, они просто отдыхают. Человеческая жизнь ⁇ это не отдых, это тяжелейший труд. Человеку тяжелее всего жить на Земле. И вот им легче, потому что у них нет, они отдыхают. просто. Деревья тоже стоят отдыхают, травка, птички летают, поют. А нам надо понять, как жить, нам надо развиваться, нам надо духовно крепкими стать. Это у нас много экзаменов. Никакой горе так... Победа над горем и отчаянием, следующей тема. Никакой горе так невелико, как велик страх перед ним. Самое страшное — это войти в ситуацию. Понимаете, когда начинается вот эта паника, безумие, когда люди безумно начинают входить в ситуацию, погружаться, эта ситуация рождает боль, эта боль вызывает страх, злобу, ненависть. Беспредел, то есть люди начинают звереют, они просто, ну это признак того, что духовной силы не хватает этим людям, не хватает духовной силы, понимаете, да, о чем я говорю? Иногда даже правители входят в такие ситуации, это тогда все, до свидания, мир, тогда начинается война уже, все. Поэтому, как бы сильно судьба не давила, мы все должны друг другу помогать. Наша миссия и цель сейчас – молитва. Мы не должны входить в ситуацию, мы должны ее ослаблять. Мы должны делать так, чтобы мир распространялся вокруг, чтобы люди перестали враждовать, чтобы они начали чувствовать друзьями друг друга. Видите, украинка подошла ко мне за наставлением в Индии. И в это время у нас не было отношений, я русский, типа, тебя наставляю. Нет, я наставлял ее как душа просто, и все. Не было украинца, не было русского рядом, были только две души, понимаете, которые общались на духовной теме, и все. Стираются, на духовной платформе стираются законы кармы, судьба перестает влиять, люди становятся братьями. В этом наш долг сейчас перед нашей Родиной. Долг – это мир в сердце, и мир – распространять мир вокруг себя. Мир в сердце, мир вокруг. Но при этом мы не входим в конфликт с долгом государства. У каждого государства во время конфликтной ситуации свой долг. Они все защищают свое отечество, понимаете, свой долг. И мы должны спокойно к этому относиться. Когда начинаются вот эти трудности в атмосфере, то долг государства одного вступает в противоречие с другим, начинается трение. В результате люди, которые подчинены воле государства, должны защищать ее. Ну, это начинаются вот эти вещи. Надо спокойно к этому относиться. Это нормально. Так вот время действует. Время успокаивается, все успокаивается. Опять. Никакое горе так невелико, как велик страх перед ним. Страх означает бездуховность. Мало, мало бывает несчастных безысходных, несчастье безысходных, отчаяние, отчаяние более обманчиво, чем надежда. Ну то же самое примерно. Мало бывает несчастье безысходных, отчаяние, отчаяние более обманчиво, чем надежда. Сначала должна быть хотя бы надежда, а потом должна быть правда в сердце. Правда означает спокойствие, трезвое представление о том, что происходит. Спокойствие что значит? Бог принял твою точку зрения. Спокойствие означает гармония души и Бога. Что такое спокойствие? Бог посылает из сердца. В сердце находится Господь. Голос совести, голос истины — это одна и та же субстанция. Веды называют параматмой. Параматма — высшая душа. В сердце две души пребывают. Высшая душа, которая нас ведет по жизни, и обычная душа. Я э, говорю, какая высшая душа там? Больше кроме меня никого нет. Вы ошибаетесь. А с кем вы разговариваете? Я не могу так больше жить. Ты кому сказал? Никого нет вокруг. Мы всегда разговариваем с ним, с Господом. Сами того не, не, не знаю. Я ему отомщу. Кому сказал? Я все смогу, я клятвы не нарушу. Кому сказал? Богу сказал в своем сердце. Две души на том деле тело живет. Как только -то Нишат, великое ведическое произведение описывает. Это означает, что безысходность это атеизм. Что такое безысходность? Нет гармонии. Я не понимаю, ход времени, почему так Господь действует в этом мире. Что происходит? А происходит то, что люди делают глупости. Эти глупости накапливаются в атмосфере, и дальше человечество должно страдать. Поэтому страдания и войны неизбежны. Причина — это наши грехи. Мы должны отвечать за свои поступки. В Ведах написано, что пока на Земле... Не, будут перестать, не перестанут убивать животных ради наслаждения своих потребностей вкусовых. Потому что другой причины нет. Мы можем спокойно жить без мяса. Нам не нужно его есть для того, чтобы жить. Это просто потребность наслаждения, наслаждаться ценой чужой жизни, пусть даже животной, означает грех. И пока в Ведах написано, пока люди не перестанут убивать животных, не будет мира на земле. Будут постоянно возникать периодически войны, потому что будет накапливаться энергия насилия в атмосфере, а потом она превращается вот в эти вещи. Люди начинают напрягаться сначала, потому что ситуация давит с обоих сторон. Потом начинается конфликт, в этот конфликт тягиваются другие страны и так далее. Начинается хаос, политики сначала держатся, потом у них мозги на бекрене. Это все в результате хода времени происходит. Они уже не выдерживают ситуацию и в результате этого начинаются боевые действия. Но если мы все с вами скаешь а о чем мы можем сделать один человек может сделать один человек начинает молитву, тысячи людей успокаиваются вокруг это мой опыт один человек может влиять на ситуацию. духовная энергия безграничную силу имеет один человек настроенся правильно, все спокойнее становится на земле. Поэтому веды говорят одного мудреца достаточно на, на населенный пункт одной группы мудрецов достаточно на целый город. А если есть собрание мудрецов, тогда вся страна будет процветать. Понятно, да? О чем я говорю? Собрание мудрецов — это не собрание политиков. Собираются люди для того, чтобы молиться. Они успокаивают все вокруг. Человек, который не знал бы, что глаза могут видеть и код... Стоп. А тут немножко ошибка. А, угу. и который никогда не раскрыл бы... Человек, который не знал бы, что глаза могут видеть, и никогда не раскрыл бы их, был бы очень жалок. Но еще более жалок тот человек, который не понимает, что ему дам разум для того, чтобы спокойно переносить. Разум для чего дан? Для того, чтобы спокойно переносить всякие неприятности. С помощью разума мы можем справиться со всеми неприятностями. непереносимых неприятностей разумный человек не встретит в своей жизни. Для чего их просто не существует. Еще раз повторяю, даже уход из жизни является переносимым. Переносимой неприятностью. Я видел, как люди оставляют тело с улыбкой на лице. Я был свидетелем таких событий. С молитвой и улыбкой на лице. А потом... Когда тело уже оставлено, есть три признака. Первый признак — тело вызывает камень рядом с этим человеком, рядом с телом стоять невозможно. Камень возникает в сердце, значит, человек пошел вниз. Когда ты рядом с телом находишься, вызывает чувство разлуки, плач и боль, значит, он останется на средних планетах. И находясь рядом с телом, ты чувствуешь восторг. Очищение сознания и преклонение перед жизнью этой личностью, значит, он пошел наверх. Тело даже уже, присутствие тела, показывает, какой результат жизни был у человека. А если еще есть улыбка на лице, то нет никаких сомнений, что это так. Нет непереносимых неприятностей для разумного человека. А между тем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 Мир в нашем сердце. Если мы будем культивировать отношения со святостью, мир в нашем сердце дальше пойдет распространяться наружу. Сначала мир в сердце, потом мир в семье, потом мир на работе, потом мир в, стране, в городе, потом мир в стране. Чем сильнее я поклоняюсь святости, тем больше мира. Все зависит от меня самого. Здесь я властелин. Мы должны только этим заниматься, то, чем от нас зависит. Но если мы начинаем делать то, от чего от нас не зависит, мы становимся марионеткой в руках этих сил. Вот смотрите, как сделать так времени, чтобы ход событий пошел а, по его а, указке. Ну, как времени воплотить в жизнь события? Что сделать нужно? Нужно, чтобы люди об этом начали говорить и думать, понимаете? Помните фильм «Белое солнце пустыни», там ну, все воевали да, между собой, и три мудреца сидят, там гранату сбросили, у них шапки слетели, они как сидели, так сидят. Это самый главный эпизод для меня в этом фильме. Это самое главное. Это указывает на то, как надо жить. Эти люди показали, как надо жить. Самое интересное, что они до конца войны остались. Все погибли вокруг, они сидят все. Они никому не были нужны. <говорит> Убивает тех, только тех время, кто в ситуации. Как времени сделать так, чтобы ситуация усилилась? Очень просто. Для этого надо, чтобы мы об этом начали размышлять, сначала думать, потом вовлекаться в процесс и так далее. И тогда время все больше будет закручивать, нагнетать ситуацию. Ситуация нагнетается через людей, которые ее нагнетают. Это просто истерия, признак бездуховности. Но это не значит, что мы не думаем. Смотрите. А как часто, вместо того, чтобы смотреть прямо в глаза какой-нибудь неприятности, мы малодушно стараемся увернуться от нее. Некоторые делать вид, что ничего нет вообще. Допустим, меня собачка за заново кусает, я не обращаю внимания. Просто расслабился и занимаюсь медитацией. Собачка может откусить ножку почему то Хоть она и маленькая, но она может съесть ножку между делом. Не лучше ли радоваться тому, что Бог дал нам власть, не огорчаться над тем, что с нами происходит, помимо нашей воли, и благодарить Его за то, что Он подчинил нашу душу только тому, что от нас самих зависит. Он вот ведь не подчинил наши, нашу, наши души ни родителям нашим, ни братьям, ни богатству, ни телу нашему, ни смерти. Он по благости своей подчинил ее только тому, что от нас зависит разумному решению, разумению нашему. Разумение, разумение означает не направлять свое внимание ни на родственные отношения ни на богатство, ни на наше тело, ни на смерть. Своё Внимание, свое сознание человек должен направлять только на духовную жизнь. И это значит, что все, все остальное будет решаться естественным образом. То есть само собой придется думать о родственниках, само собой придется думать о теле. Если как это захотелось, ты не сможешь игнорировать этого факта. Пришло время, пришло жениться, пришло время, пришло рожать, пришло время устраиваться на работу. Это просто код времени и все. Зачем об этом так сильно думать? Но если человек духовно сильный, он на самую лучшую работу устроится, он самого лучшего мужа себе найдет, родит самых лучших детей. И все будет самое лучшее у него, если он свое сознание направит на то, что от него зависит. Потому что когда человек думает о святости больше в своей жизни, тогда все остальное становится крепким в его жизни и сильным. Потому что разум управляет ситуацией. Разум, когда подчинен духовному. Этот разум находится в благости, и человек тогда рассуждает спокойно. Разум подчинен страсти, означает, что означает, человек не находится не на духовной платформе, а находится внутри ситуации. Разум страсти означает внутри ситуации. Горят страсти. Означает мы русские, мы украинцы там и так далее. И понеслась. Сейчас всех замочит. Еще раз повторяю, я не против выполнения долга, но я сейчас говорю о разуме. Разум благости означает спокойствие в сердце. Тебе надо выполнять долг, выполняй спокойным сердцем, означает святость, правильное выполнение долга. Дальше. Разум страсти внутри ситуации означает нагнетение ситуации, ухудшение ситуации. Разум невежестве это что за разум? Разум не вешать, а Разум университет означает, что разума нет. Крышу свернуло уже, мои хорошие. Это значит, что мы уже убиваем всех уже все подряд, без разбора. Кто воин, кто не воин, просто всех убиваем. Это означает, что разум свернул. И не то, чтобы человек плохой, а просто свернуло разум. Это означает уже болезнь, понимаете, ее надо лечить. Иногда тюрьмой, иногда беседой. А иногда наказанием, Ну, однозначно, что нужно лечить. Некоторые думают, что наказание — это не лечение. Наказание — это лечение. И веды даже описывают, какая атмосфера в тюрьмах должна быть. Что тюрьма должна быть обязательно для того, чтобы лечить разум. Разум лечится внутри неволи. Когда человек в неволе помещается, он трезвеет. Но в одном случае, если в тюрьме царят законы справедливости, Означает, люди просто там трудятся, работают и уважают друг друга. И за этим должны следить те, кто там находится, назиратели. Они должны позволять ну, узникам друг друга оскорблять. И сами они должны их оскорблять. Они их заставить должны просто жить неволе и при этом, при этом большое внимание их духовной жизни уделять. Представляете, как должно быть в тюрьме на самом деле? Тюрьма — это как монастырь фактически который просто насильно загоняет людей. Так, монастырь – это место, где человек добровольно приходит, а тюрьма – это монастырь, в котором человек трудится для Бога и живет честно. Но, к сожалению, сейчас мы не можем похвастаться такой ситуацией. Да? Поэтому наказание – это тоже изменение разума. Веды также говорят, что есть смертная казнь, но не сейчас. Потому что если мы сейчас провозгласим смертную казнь, тогда в этом случае мы начнем казнить также людей по блату. Ну, например, как бы человек не понравился, и тоже ему там дело пришили и расстреляли заодно. А потом сказали, ошибочка вышла. Смертная казнь – это возможно только при очень высоком уровне нравственного правления который сейчас, в принципе, в мире практически невозможен, неважно, в какой стране. Поэтому в наше время смертная казнь не является правильной. не потому что это неправильно. Веды говорят, что если человек убил других людей без, ну, просто ради своего желания, то в этом случае, если он его не казнить, то он деградирует. Он не сможет, а казнить, его очищает и даже возвышает на высшие планеты. Если он перед казнью раскаялся, то он очищается от всех своих грехов и наверх идет. Как будто бы он не грешник. Представляете? Такая милость, как бы. Если те, кто казнят, в правильном сознании находятся, они не должны ненавидеть этого человека также. Это очень сложно должны понять, что настоящая правильная жизнь очень непроста. Итак, Эпиктит дал нам интересные вещи. Человек, который не знал, что его глаза могут видеть. И скрывал от себя это, никогда не раскрывал их. Это очень жалкий человек. Глаза видит означает духовное знание. Понимаете, не надо вот идти на поводу ухода времени. Вот как беременной правильно, ну, женщины, которые рожают, как правильно родить, лучше всего. Если женщина отвлеклась от ситуации, как отвлечься от ситуации? Смотрите, духовная энергия сладкий вкус имеет, она привлекает и делает человека счастливым. А материальная энергия напрягает человека. И женщина рожает эту материальную ситуацию. Но если она молитву начинает читать в это время, ее психика сначала, ее разум расслабляется, она чувствует, что все будет хорошо. Потом расслабляется ее тело, и потом она начинает рожать без проблем. Понимаете, о чем я говорю? Материальная ситуация успокаивается в результате влияния духовной энергии. Подтверждение. Надо раскрыть глаза, не надо закрывать на то, что есть духовное знание, что есть возможность жить по-другому. Не надо на это закрывать глаза, не надо думать, что мне, когда я работать должен, у меня машина, квартира, жена там и все прочее. Все может потеряться, если человек не приобретает рычага, с помощью которого он сохраняет все в своей жизни.